Так, здравствуйте, мои дорогие девочки и девушки. Предлагаю вам очередной мой прогноз на март 2023 года. Прогноз на любовных картах колода Океан Любви. Давайте посмотрим, что же будет, а чего же не будет в ваших личных отношениях в этом марте. Еще немножко нам будут помогать трактовать подсказывать простые, гадательные, простые вот карты. Итак, начнем. На повестке момента у нас овники, знак зодиака Овен. Итак, что будет, а чего же не будет в ваших отношениях. И еще в конце будет, будут подсказки из бабушкиной шкатулки, дорогие мои. Итак. Что же будет будет и влюбленность и яркие страсти и может быть даже и подарки может обсуждение какого-то поездки каких-то путешествий то есть дорогие мои до 20 точно будет у вас вот супер супер супер да вот Ну, может быть в самом конце после такой феерического месяца конце немножко у вас какая-то грусть э, внутри такая, грусть забредет вашу душу. Ну прошу вас не обращать внимания, потому что очень феерично, очень ярко. Может быть немножко слишком ярко, потому что вы у нас дамы. И, девочки, вы у нас эмоциональные, вас заносят часто, вы много иногда к себе хотите требовать, вот, как сказать, вот, внимания да, повышенно. Вот сейчас такой период будет, когда ваша Венера взойдет на ваш трон и будет вот вас обгерчать, обгерчать, и вы будете яркая, красивая и неповторимая. В теме познакомиться лучше первые 20 дней, скажем так, в идеале. И, конечно же, эмоции, эмоциями влюбленности, влюбленности, вообще карта влюбленности. Да, вау, и тогда Шары летают, все летает вокруг розы, лепестки, радости. Но вот тут вот лучше и знакомиться. Единственное, может быть, обратите внимание на материальную составляющую. Вашего парня, ну, того, с кем вы познакомились. Это вот будет. Чего не будет? Не будет каких-то... Сейчас скажу, таких потуханий, костра эмоций. Не будет э, слишком э, в ваших отношениях, слишком каких-то деловых моментов, деловых обсуждений. Вот это не будет. И не будет... Вторая часть месяца говорит, что она будет более натуральная любовь. Неважно, что сверху люди видят, да, и другие. Главное, что у вас вот будет внутри тепло, хорошо. Не будет, может быть, сложности, если у вас вот до того были сложности. Или он не любит вашу работу, или вы не любите, ревнуете своего парня к его работе. Ну, скорее всего, сильных таких преткновений не будет вот я бы сказала то есть именно духовное, душевное, такое вот хорошее и давайте посмотрим что же дает подсказка какую моя бабушкина шкатулка вам дорогие мои овнихи зайди в церковь и попроси у икон защиту для твоего рода очень интересно возможно это касается того кто очень хочет этой весной забеременеть. Вот это в первую очередь подсказка вам. Вот, дорогие, были мои такие вам подсказки. Пишите вопросы, если что-то не допоняли по конкретному знаку зодиака. И до встречи на моем канале. Повестки момента наши тельчихи. Итак, что же будет, а чего же не будет в марте 2023 года в теме любовь и взаимопонимание, скажем так? Итак, что же будет? Будет благосклонное отношение вашего, вашего мужчины к вам. Будет благосклонное и мягкое отношение вашего партнера к вам. Возможно, э, если только без каких-то нажатий, вы сможете решить какие-то деловые моменты в первой части этого месяца. Деловые разногласия, потому что это хорошо, когда наш партнер лоялен к нам. Какие, смягча, смягчен внутри вследствие каких-то ситуаций, обстоятельств. То есть вот это хорошо. То есть сильно, но не, ну, не прожимайте сильно, прожимайте мягко. Вот я даже так сказала бы, все, что связано, каких-то покупок, каких-то планов, каких-то ремонтов или что-то такое. Это первая часть. Вторая часть э, такая, когда э, может быть немножко такой, Эгоизм просыпается, то ли я одна люблю, то ли он меня мало любит, а хрен поймет, что тут происходит. Такое внутреннее дрожание, внутренний некомфорт, дорогие мои. Особенно, конечно, это э, апрелевские э, э, тельчихи. Вот вас может вот так вот э, внутри шатать, мотать и какие-то сомнения. Может даже и ревность в том числе, да. Ну, я бы сказала, занимайтесь какими-то дорогами, занимайтесь какими-то бизнес-проектами, хотя бы даже если они в развороте, в зародыше, То есть э, не терзайте, не терзайте своими пустыми сомнениями своего партнера. В теме познакомиться я, конечно, бы советовала бы, Первые две недели вот тут лучше, кто вот с нуля идет и знакомится. Вот это что будет? Чего не будет? Не будет сильных влезаний врагов в, ваши, в вашу любовь. Не будет Тех, кто магию какую-то наводят из зависти вашу, к вашей любви. Но бывает даже и родственники лезут. То есть как-то первая часть, она для вас отпускная такая в этой теме. Не надо бояться. Все важные моменты между вами вы сами решаете вот со своим партнером, как и что будет, и как и что есть а вторая часть марта э, говорит что нету там какой-то э, зря не ревнуть нету там третьей персоны в ваших отношениях вот вот так вот если те кажется что твой партнер оберчился более красивый более притягателен стал но пользуйся сама этим а не надо сразу тут подтягивать какие-то ревности предполагать что вот он такой красивый он вот новый галстук купил или он новый парфюм там завел себе потому что там на работе какая-то там леночка появилась но ну, допустим не надо вот это тут лишнее и что говорит Подсказка из моей бабушкиной шкатулки. Умей ждать. Умей принести собственную жертву. И тогда придешь к цели. Вот, точно. Не руби с плеча. Взвесь, а потом предъявляй. Вот тут такой момент. И, дорогие мои, буду благодарна за лайки, за донаты. И проверяйте подписку. Бывают там сбои у них там в центре. И... и... Посещайте мой канал. До встречи! теперь, дорогие мои близнечихи, мои быстрые, шустрые близнечихи, что же будет у вас в марте 2023 года? А чего же не будет в ваших отношениях с вашим парнем, скажем так? Итак, что будет? Будет влюбленность, легкая и нелегкая, как тут сказать, но я думаю, нормальная, насыщающая вашей энергии, потому что, дорогие мои, Марс идет в вашем знаке, принимайте от мужчин подарки, знаки внимания, разрешите им себя куда-то сводить в кино, в кафе, то есть разрешите им проявить свою рыцарскую инициативу, не психуйте, не завышайте какие-то внутренние планки, присмотритесь. Я бы вот так сказала. В теме познакомиться, но скорее всего, конечно, первые две недели они более благоприятны. Это для тех, кто будет знакомиться с нуля. В теме в личных отношениях первая часть хорошая, вторая часть, возможно, немножко могут возникнуть небольшие разногласия из-за какой-то информации, которая придет в ваш дом, в вашу семью. Возможно, это даже сплетня, возможно, это извещение о каком-то тайном кредите в том числе. И тут вот, пожалуйста, не надо истерить, не надо думать, что вы одна вот тянете весь воз семьи, вы одна как лошадь, а все вокруг отдыхают и загорают. То есть вот тут вот немножко, ну, возможно, не стоит какие-то претензии предъявлять, не подумав. Это вот что будет, что не будет. Не будет зависти к вашим отношениям, значит, какая-то защита тут стоит. Может быть, не так хорошо, как вот отношения первые две недели, как вам нравится, но и не будет каких-то завистников. Возможно, это связано с тем, что вы лишний раз какую-то подругу с масляными глазами не приведете в гости, чтобы чем-то ей похвастать. Да? Вот это первая часть. Вторая часть. Не будет внутреннего такого совсем пустоты, такого одиночества. Немножко будет эффект жаления, но не будет, что вообще вы мозгами в России, он мозгами в Америке. То есть вы совсем не будет такой чуждости, отчуждения, скажем так. И давайте посмотрим, какая же подсказка вам на март месяц из моей бабушкиной шкатулки. Я шкатулку себе не, сюда не выставляю, мне тут ее некуда поставить. Я вот вынула и читаю вам, дорогие мои. Может, за тобой кто-то подглядывает и посмотри вокруг. Возможно, кто-то замаскировался. Вот тема зависти, да? Она не проработается, но может, кто-то рядом с тобой выдает себя не за, того, не за ту персону, чем ты думаешь, как ты думаешь. Вот, дорогие мои, буду благодарна за лайки, за донаты. И до встречи на моем канале. <музыка> момента наши рачихи от слова «рак» домовитые, очень любящие уют, классические рачихи. Что же у вас вот тут? Ох, как у вас тут интересно. У вас тут напряженка сразу выпала какая-то. Итак, что же будет, а чего же не будет в марте 2023 года? Итак, что же будет? Будет много интересующихся людей, которые будут интересоваться, а как у вас в доме, вот, -вот залезающие, какие-то инспектор, блин, не друзья, не подруги, какие-то инспекторши, которые приходят что-то посмотреть, может позавидовать, что вот вы так вот ведете свое хозяйство, вот вы так вы умеете пироги при, при, ну, приготовить, а что тут завидовать, открой YouTube, посмотри рецепт, собственно, и нечего тут завидовать, да? Ну вот тут такой момент. Какой-то момент может быть связан, с разруливанием каких-то бумаг в принципе в этот месяц что-то может немножко омрачить ваши отношения с вашим близким в теме разруливания каких-то, может быть, бумаг, каких-то штрафов, каких-то обязаловок, да. И первая часть очень это вас поглотит, такая, может быть, знаете, шелоком даже какое-то. Откуда, что, почему, я еще не уследила, может, кто-то от меня скрыл, а что да почем, вот такое. Возможно, такое шелохомсисто, когда надо проехать по каким-то кабинетам в том числе. Ну, а в личной жизни, еще раз повторю, сильно кто-то не сможет вам позавидовать, потому что какие-то защиты у вас тут врубаются, включаются. Это первая часть месяца. а Вторая часть месяца, она вроде и влюбленная, партнер вместе с вами, и хорошо, но вы прямо на грани, на грани, внутри. Эм, если вы не будете делать какие-то подстроек под ситуации подстроек под его реакцию на эти ситуации, смягчать где-то очень сильная карта, она достаточно негативная, она агрессивная то есть, возможны агрессивные перепалки во второй части месяца. Для тех, кто не познакомился, ой, даже и не знаю. Но, может быть, первые 10 дней только вот тут, как бы, может быть, да? Знакомиться. А дальше уже все идет с какими-то. С хвостами, с отягощениями, с тайнами, с разруливаниями чужих хвостов и обязанностей, скажем так. Это вот будет. Не будет ощущения, что ты прям совсем одна. Все-таки, смотрите, он вам будет помогать в чем-то. Не будет внезапностей таких, что прямо вообще... Кто-то что-то, вы, может, подозревали и ждали, когда наступит этот момент, когда вот плотина рухнет, да, прорвет что-то все-таки, кто-то какое-то письмо может ненужное, ненужное вам, но неприятное вам, может прислать какую-то повесточку. Да, это первая часть месяца. Вторая часть месяца э все-таки, смотрите, эта карта подстройки, подстройки под любовь, да, под хорошую любовь, под реальную. Ну, не бя, не будь тебя кайбокой. да жмет нас какие-то жмут так мы устроены, жмет наша жизнь этой а бытовухой, обеззаплевкой, где-то все заплати, где-то успей. Что-то там еще. Но, послушайте, любовь нам нужна. Она как согревающая, стимулирующая нас энергия. Если мы совсем нырнем, а вы можете нырнуть совсем в бытовуху, тогда что же останется, а где вам брать светлую подпитку для того, чтобы идти дальше. Вот тут вот так вот. Надеюсь, вы все понимаете, что я сейчас говорю. И подсказка из бабушкиной шкатулки. Удача может появиться внезапно. В цифре 9 можно рискнуть и быть щедрой. Вот. вот вам подсказка. Буду благодарна за лайки, за донаты еще больше. Буду благодарна и до встречи на моем канале. А теперь, дорогие мои львицы, что же будет, чего же не будет, дорогие мои львицы? У вас сейчас очень хороший, да, мая, период забеременеть. Это для тех информация, кому это надо. Итак, что же будет, чего же не будет в марте этого года? Вот так посмотрим, да? Итак, что же будет? Будет много деловых нагрузок, поездок, может быть, дополнительных каких-то у вас напряженных или с работы, или чуть-чуть другой какой-то работы, может, с параллельной еще работы. То есть вы уходите вся в деловые моменты, Но эта карта говорит, что все впереди. То есть это карта длительных, надежных отношений. То есть вы вместе идете, возможно, даже вы вместе будете разруливать какую то или он будет помогать в чем-то в вашей работе, ваш партнер, или вы будете что-то подтягивать, может, даже хотя бы дельным, очень умным советом ему. Вот тут такой момент. Первая часть месяца. Вторая часть месяца. Судьбоносные помехи. Вот тут, дорогие мои, осторожно. Осторожно, особенно июльские вицы. Вот тут вас под, подстерегает чертик из, из за кустами, потому что у вас сейчас в гостях находится демон, астрологический идет демон. Вот у вас он сейчас находится, и он очень хочет добраться до вашей искренне, обалденной вот такой. И до вашего дома, и через любовь, и через скандальчики, чтобы вы своего партнера прижали к стеночке, а он сбежал, и все, ваш дом рассыпался, да, и развалился. То есть вот тут очень осторожно. Какая-то будет судьбоносная помеха, давайте, может, посмотрим Внезапная какая-то, внезапная. Она даже опасная для вас. Уж не знаю, может быть, на всякий случай не стоит не знаю, мало знакомых людей приглашать в дом. Вот так, что первое пришло, да. И, может быть, не стоит во второй части марта какие-то пьянки, сабантуи дома затевать, возможно. Если они произойдут, то, возможно, незапланированная ситуация на фоне пьяного какого-то человека. Да, вот тут вот, вот так вот. В теме познакомиться. Ну, конечно, вообще, конечно, я бы сказала, все равно с 1 по 20 вот тут лучше знакомиться. Вот тут хорошо. И проверяйте, дорогие мои, тот, кто с нуля, с первый раз, как бы, ну, может, не первый раз знакомиться, но вот с нуля вот для отношений, ну, проверяйте, пожалуйста, как ваш партнер вот в теме алкоголизма и т.д. и т.п., вот в теме, как он увлекается вот чем-то. Вот, вот Попробуйте раскусить эту тему, чтобы если он не увлекается особо, тогда вы его к себе можете приближать. Но если на поверхности вы что-то видите, неадекватное поведение или перегары или что, это должно вас остановить от, этого, от этой персоны, потому что все равно по-любому у вас в гостях в знак лев пришел демон, и демон будет вас проверять на вшивость, может делать и закладки такие неприятные на ближайшие 8 лет даже, вот скажем так. Теперь, теперь что ж не будет? Не будет, когда сильно люди э, какую-то магию делают из-за зависти, допустим, к вашему материальному уровню. Вот именно не будет магии, которая будет блокировать ваше прохождение, ну как это лестница карьеры вот тут тут вот не будет сильно может быть не будет сильно даже какой-то магии относительно вашего дома это касается первой половины месяца тема подстройки ну даже тут не знаю то есть это интересно тут крыло ангела и козни демона в одном месте как бы в одну бочку посадили ангела и демона это такой дерлаж то есть если какие-то трудности есть Сожмите зубы идите вперед. Не надо тут ломать дом, да? Семью, дом, семью, гнездо первая часть марта. Вторая часть марта чего ж не будет? Не будет ощущения, что ты одна. То есть будет единение, понимание, будет ощущение команды. Вам это очень надо. Вам неприятны какие-либо какие внутренние ощущения одиночества, это точно. И поэтому окунайтесь в любовь. Даже если у вас жизнь заволокла какими-то деловыми, бытовушными вопросами, ну, схватите своего партнера за ручку, скажите, давай посидим, давай телек посмотрим, давай вот там позажимаемся, вот что-то такое, вот какой-то милоты тут очень вам нужно будет, какой-то милоты. И, конечно, дорогие мои, следите за своими текстами. Особенно, повторюсь, июльские львицы, следите за своими текстами, потому что вы можете сейчас такое что-то сказать. Это, кстати, распространяется не только на семейные отношения, на рабочие тоже. Вы можете что-то ляпнуть, брякнуть такое сильное, что э, прилипнет какой-то ярлык, и человек может тихонечко превратиться в вашего тайного врага. И что ж подсказывает под, э, шкатулка моя бабушкина шкатулка. Подсказка. Выключай излишнее любопытство, проявляй свои таланты. Вот, дорогие мои, подсказка вам, особенно первая часть. Не лезь в чужие жизни, не вникай, чтобы через трубу, когда мы начинаем вникать или завидовать, или обсуждать, осуждать, сплетничать, открывается труба пылесосная такая, и оттуда вся грязь может прилететь. Это же грязь, над которой вы смеетесь, и которую вы мусолите и обсасываете, может... Ну, может, не вся, но частично там, даже если на 30% она при, прилипнет к вашей семье, а вам оно это надо, я думаю, что не надо. Вот, дорогие мои, тут подсказки вам такие от Кассандры. И до встречи в следующем месяце. А теперь, дорогие мои, на повестке момента наши девы. Ну, как же мы без дев? Куда же мы без дев? Ну, куда же мы без девы? Дорогие мои девы, возможно... Последнюю неделю перед мартом были там какие-то, может, нестыковки у вас со своими половинками. ну ничего страшного. Давайте будем смотреть, что же будет, а чего же не будет в марте 2023 года. Итак, что же будет? Будет немножко ощущение, что ты одна, будет ощущение, что недопонимают, вот внутренний этот холод такой. Может даже встретите кого-то из своих бывших, вот тоже как вариант. А может быть встретите какую-то свою подругу, с которой давно не общались, и она будет вам рассказывать, какая она счастливая в личной жизни. Не факт, что это будет правда, но у вас внутри после этой встречи появится такой... Внутри червячок, который скажет, а я тоже так, а вот чего-то, может быть, я недопонимаю, что-то я недополучаю. Ну, дорогие мои, может быть, она совсем другого знака зодиака, и у нее другие эмоции и другое восприятие любовных отношений. А вы, дорогая моя, у нас более ровный продукт. Вы у нас вот такая более прагматическая девушка, да? Поэтому что же будет? Да, будет первая часть месяца, может, ощущение, что ты одна. Вторая часть месяца может появиться ощущение или дойдет какая-то сплетня, что как будто к вашему мужчине кто-то там пристает или, ну как сказать, пристает, глаз положил. Может у вас внутреннее такое будет раздрайв, как мы говорим. То, то есть тут не стоит, может быть, верить всем сообщением, сообщениям, да. Может быть, если ваш муж якобы, ну, или не, не донесет какую-то сумму денег из зарплаты, вы опять подумаете, что это касается женского вопроса, а может быть, у него какая-то заначечка на свои какие-то покупки, у кого, знаете, удочки, у кого там еще что. Ну, тут такой момент, что будет какая-то ревность. Вот она вас немножко подожрет втор во второй части марта такая ревность и для тех кто не познакомился ну скорее всего скорее всего с 7 по 16 вот тут можно знакомиться ну и конечно же смотрим как относится человек к нам искренняя любовь или нет немножко проверить ее надо будет а теперь чего ж не будет не будет вот ярких страстей, будет, будут такие монотонные первая часть месяца, как я сказала, что-то такое монотонное, что у вас появится отнош... ощущение, что маловато любви, да, всплесков не будет таких, как вам хотелось бы, характерных таких, когда любовь до болезни, нету такой вот Санта-Барбары нету, первая часть месяца, вторая часть месяца, тоже, кстати, говорит, нету такой красивой любви, есть нормальные отношения, а может даже вы опять, вот, понимаете, нет красивой любви. Вам, вы можете выставлять даже претензии к нему, ты меня мало любишь, ты мне не обращаешь внимания, а может у тебя там какая-то Люська завелась и с ней ты там где-то тусуешься, да, но, дорогая моя, ты нужна, это может быть у него такой период непростой, я не могу вам, конечно, тут сказать, это общий прогноз, может у него вот что-то там сложное, потому происходит человек ушел нырнул в себя а вы сразу думаете что он думает в этот момент о какой-то люськи так что вот тут дорогие мои следите за своими оценками данных ситуаций и подсказка из бабушкиной шкатулки Полнолуние, не психуй и не рискуй. Доверяй доброй женщине. Вот не психуй, дорогие мои. Вот не психуй, пожалуйста, потому что твои психи могут чуть-чуть на пол сантиметра, но отдалить вашего любимого мужчины от вас на ближайшие два-три года в отношениях. Зачем вам это надо? Буду благодарна за лайки, за донаты и до встречи на моем канале.